Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогите. Дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогите. Дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Пит. На одной орбите Опять ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер Люди, помогите Дышай, ты, ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер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 I'm a demon. Я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогите